Городской парк культуры и отдыха города Орла. Снимаю в мае 2020. В 2019 году делали ремонт дорожек. Клали вот такую плитку. Ставили скамейки. И кроме этого проложили соединительные дорожки. Вот между основной дорожкой, между основной дорожкой проложили вот такие перемычки. И тоже покрыли их плиткой. Я сейчас поближе подойду, и мы их хорошо увидим. Эти перемычки, ну или вот такие. Площадки, которые соединяют три дороги основных, которые идет вверху парка, плохо видно, по центру парка и еще одна дорожка справа. Вот ниже, там где стоит бывший концертный зал юбилейный, там ремонт не делали. Вот такие дорожки. Раньше таких дорожек не было Так часто, по крайней мере Вот здесь, сейчас я подхожу Вот здесь лежал асфальт Вместо плитки Это была, наверное, единственная соединительная дорожка Во всем парке А на том месте, где сейчас Сделаны дорожки Вот такие а... Там люди ходили по земле люди ходили по земле я слышал что в одной из европейских стран сейчас я точно не могу назвать точно страну это либо бельгия либо голландия когда строят новый Жилой комплекс, то, когда строят новый жилой комплекс, то ставят, не делают никаких капитальных дорожек, а засыпают это все гравием. После того, как проходит полгода, После того, как проходит полгода, эти... По этому гравию видно, где ходили люди. И на месте этого гравия кладут твердое покрытие. Асфальт, плитку или что-то еще. Это позволяет на этапе строительства достаточно сильно экономить деньги а с другой стороны дает возможность определить а какие же пути удобны для людей вот у нас сделали уже давно люди ходили напрямик напрямиг то есть э, по по земле по траве а не по тем дорожкам которые здесь были проложены еще в советское время и за асфальтированные люди ходили так как им удобно и соответственно эти все этот эта трава эта земля оказалась вытоптанной в том месте где ходили люди ну и хорошо сейчас, что сделали те места, которые были вытоптаны. На этих местах проложили дорожки и положили на них плитку. Сделали специальные выемки для скамеек и обозначили их другим цветом плитки, желтым. А основная дорога сделана серым цветом плитки. По центру дороги идет плитка более мелкая, шершавая. Видимо, сделана для слабовидящих, чтобы они могли ногами тактильно ощущать, где они идут. Очень много споров в определенных группах орловских активистов было по поводу того, что деревья замуровали вот в такие Я не, знаю, как, я не знаю, как они называются. Деревья замуровали. Да, с одной стороны, в России много места. Но все-таки, как мне кажется, нам следует все-таки брать максимально западный, да и восточный опыт облагораживания территорий, на которых мы живем. И делать так, чтобы людям было удобно. До нас, до Орла, это докатывается очень и очень медленно. Я положу в описание и в правую часть видео, сейчас вот здесь, я положу ссылку на видео с фонтаном который открыли в парке в конце 2019 по моему года осенью 19 -го. не помню на, на видео будет указана дата когда этот фонтан открыли и я сейчас иду по направлению к этому фонтану но я туда не дойду я сейчас пойду обратно и вы посмотрите этот фонтан, как он работает, какие там сделаны были изменения, потому что раньше это был проточный фонтан, когда вода бралась из городской сети водопроводной. Она подавалась в фонтан, он работал, а потом эта вода сливалась в канализацию. Сейчас этот фонтан поставлен в виде замкнутой системы. То есть вода набирается фонтан однократно и потом проходя через э, фильтры в насос она э, подается на струи фонтана то есть достаточно экономная конструкция И посмотрите еще раз это видео это еще один скажем так нововведение в нашем городе еще так, облагораживание территорий но к сожалению у нас области город достаточно бедные Бюджет маленький, поэтому это облагораживание будет идти очень и очень медленно.